Исторические факты свидетельствуют, что город Еревань всегда управлялся азербайджанцами. Заметим, что после присоединения ириванского ханства к России в 1828 году и до 1936 года город назывался Еревань. И только в 1936 году армяне официально переименовали название города в Ереван. В третьем томе армянской советской энциклопедии на странице 571 указано, что с конца 14 века до 1828 года Ирванию управляли азербайджанцы. На указанной странице в хронологической последовательности перечислены все правители Ирвана. Вот этот список. В начале 19 века Ирванское ханство состояло из следующих пятнадцати уездов.